Oh yeah. yeah. Слышат кусты. Да. Да. Нас слышат кусты. Кусты. Нас слышат. Они слышат, как на кипящей крови смертных назревает наше спасение. Да... Да... Да будет их плоть, пришита к стенам... Что же такое человек без его душной пустыни? Без его высохшей истощенной плоти Да построим мы крепкую пустынь Да посвятим мы это хранилище из плоти и крови Могущественному возвращению уравновешенных Равновесие ⁇ это ключ. Да, увери в равновесие, мое смертное дитя. Равновесие всегда побеждает. ЗАПУСТЕНИЕ В этот вечер у нас шокирующая экстренная новость. В одном из ночных клубов в центре Остина была совершена смертоносная террористическая атака с применением химического оружия. Сообщается о более чем 56 жертвах, и их число, похоже, будет только расти. Власти и полиция все еще не установили местонахождение причастных к нападению подозреваемых. ФБР сделала заявление, в котором утверждается, что террористы принадлежат к иностранной группе экстремистов, известной как «Просветленные». Если у кого-то имеются кадры белого Ford Transit с затемненными номерными знаками, обратитесь в местный органы власти на пути к позиции три команды прикрытия идут к сектору 7 сектор 7 на месте здесь чисто ожидаем команд до связи приближаемся к месту будем в течение трех минут Часа. Всем подготовиться к высадке. Проверьте оружие и наличие патронов. Прибытие через два часа. Всем Андауни наконец-то решила вести спецназ. Что ж так долго, господа? Мы не ждали прибытия оперативников, тем более наёмников. Когда командование отправило ваш отряд? их где, черт возьми, остальная часть вашего отряда? С тех пор, как этот хренов культ начал возиться с артефактом, мы постоянно теряем членов нашего отряда. Каждый неверный поворот в этом чертовом лесу будет обязательно иметь последствия. Высшее командование заверило нас, что это угроза класса Евклид. Но я уже как-то сомневаюсь. У нас есть локация на ритуальной площадке и где-то несколько пехотинцев по периметру артефакта. Я не понимаю, почему высшее командование просто не разбомбило его. Это бы очень упростило мой выбор карьеры. Эм, yeah. Да, насчет разбомбить. Поверьте мне, я не думаю, что мы имеем дело только лишь с кучкой шизиков, писающих в кусты. Похоже, что эта аномальная структура излучает какой-то защитный электромагнитный импульс. Ни один, черт возьми, сектантский чудик не способен сбить F-35. Это Диметр, мобильно-оперативная группа Грома Хелеса. Произошел контакт с неизвестным существом к северу от нашей позиции. Даете разрешение открыть огонь? Связь не работает. Решать тебе. Что это, блин, за хрень? Это вообще человек? Слушай, Диметро, что сказал слепой, войдя в бар? Because Всем привет, кого seen. не видел. <laughs> Поняли прикол? <laughs> кого <laughs> не видел. <laughs> Вместо того, чтобы петросянить, почему бы тебе не сделать нам удолжение убить эту прирёбаную мерзость? Нас слышат кусты. Да, они наконец-то слышат наше спасение. Кусты действительно слышат наши слова. Какое прекрасное время свидетельствовать о прибытии нашего Избавителя. Мир жаждет нового начала. И все вы здесь, чтобы лелеять этот новый мир. Ну, как-то не знаю. Этих кустарников довольно много. А вы уверены, что у нас достаточно боеприпасов? Просто экономим патроны. О, нет. Вот Вадима! Что? Что это такое? Что происходит? Если мы не начнем распылять наши шальные пули, он погибнет! Зевс, давай-ка лучше успокойся. Давай-ка лучше успокойся? Ты хочешь, чтобы я спокойно наблюдал за этим грёбаным жертвоприношением одного из лучших членов моего отряда? Стервятник мой брат. Мы на заданиях с самого первого дня. Я больше не позволю терять своих людей ради этих маниакальных чизиков. Но... No. Искупление требует воли. А воля требует жертвы. Великой жертвы, чтобы восстановить равновесие в этом новом мире. Равновесие – это ключ. Равновесие. Всегда побеждает. Артемида, у тебя за спиной! Вот дерьмо! Бегите, бегите, валите отсюда! Уничтожьте этот чертов артефакт! А КИКО слышишь это, мое дитя? Слышу что? Кровь, текущая из твоих ушей? Это наконец-то свершилось. сделали это. Переведено и озвучено Диафильм Студио перевел Айрон Ники Роли озвучили Елена Лунина Кирилл Патрино, Артем Бахтина, Роман Волков, Андрей Бахтина и Михаил Полежаев.